здравствуйте с вами вечезар и вести волкон сегодня мы поговорим о событиях с ночи сварога до нашего времени что такое ночь сварога когда это было какое влияние на наших предков оказала ночь сварога и в том числе на наше нынешнее поколение и людей подписывайтесь на наш канал друзья и мы начинаем ночь сварога 25 920 лет назад от 2012 года наступила ночь Сварога. Какие события произошли? Наша земля оказалась в чертогах под властью цивилизации технократической. В это время что произошло? Произошло угасание сознания людей. То есть раньше люди на нашей земле, предки наши, 100% у них сознание было открыто. Они обладали мудростью. И когда наша Земля оказалась в чертогах, подвластных технократам, то сознание людей стало засыпать. Это и есть Ночь Сварога. Люди перестали понимать происходящие события. Люди перестали понимать обманы и ложь. Чем воспользовались как раз те представители технократических цивилизаций, которые начали властвовать на Земле? Что такое темные миры? Посмотрите наш предыдущий ролик, где мы рассказываем о Сварге Великой и где находятся темные миры. Темные миры – это неразвитые цивилизации, находящиеся в свете, то есть в Сварге. Около 13 тысяч лет назад была разрушена вторая луна, а первой мы говорили в предыдущем нашем выпуске. Осколки луны упали в Тихий океан, и ось перевернулась земная, погибла Атлантида. Оставшиеся жрецы перебрались в Токемию или в Египет и основали там египетскую цивилизацию. Если мы говорим о событиях, послуживших основанием для разрушения Фаты, то война, которая шла между падшими орлегами и защитниками Сварги Небесной, она привела к тому, что охватила несколько чертогов, в том числе и Мидгардземлю. Очень часто задают вопрос, а что же такое сотворение мира? Люди считают, что сотворение мира это когда Адам и Ева появились, когда Земля появилась, вообще когда люди появились на Земле. Но это не так. 7528 лет назад подписали мирный договор Ассур, князь Славянский, и Ариман, князь китайский, сотворили мир, то есть прекратили войну между народами желтыми и народами белыми. Результатом чего явилась постройка китайской стены, отделившей миры желтых народов от славянских народов. Это событие было положено в начало летоисчисления от сотворения мира в Звездном храме. А Звездный храм – это год летоисчислений по славянскому календарю. Около пяти тысяч лет назад арийские и славянские роды разошлись на запад и на юг. Пять семьсот восемьдесят лет назад летоисчисления от Адама и Ева по израильскому календарю. Мы напоминаем, что идет ночь Сварога, сознание людей закрыто. И земли, с которых опустились на землю представители технократических цивилизаций, они основали как раз тот конгломерат в Шри-Ланке, куда 5780 лет назад спустились потомки Адама и Евы. Я поясню, потому что многие не понимают, что такое Адам и Ева, где вообще они проживали. Ведь в Библии говорится, что Эдем, в котором жили Адам и Ева, что они согрешили и что их Господь опустил на землю. То есть они не жили на земле, их опустили на землю. А потомки Адама и Евы находились в Шри-Ланке, где их дальше не пускали. Те народы, которые населяли землю. Но они, соединившись с чернокожими, образовали свой союз, впоследствии который привел к экспансии на всей земле. Иными словами, я подчеркиваю, что представители технократических цивилизаций прилетели с других земель, и потом кинои на ковчеге, которые он создал, прилетели на землю. И они как раз были в Шри-Ланке. Это надо четко понимать, что они не жили на земле, на нашей, на мидгард земле Они всего лишь 5780 лет назад, ведя свое летоисчисление от Адама, прибыли на землю и начали здесь жить в содружестве или рядом с темнокожим населением африканского континента. Подписывайтесь на наш канал. И мы вам будем рассказывать дальше об истории заселения и событиях, происходящих на Земле. Около трех с половиной тысяч лет назад потомки Ноя переселились в Токемию или в Африку и создали свои общины. И в течение более трех тысяч лет изучали наследие, которое оставили основатели Египта, то есть наши жрецы, переселившиеся из Атлантиды. Познавали мудрость ее и готовились к тому, чтобы двигаться дальше, на север, в Европу. Практически в то же самое время, около трех тысяч лет назад, в Египет прилетели яйцеголовые, представителями которых были Эхнатон и Нефертити. Их вид вы можете видеть на статуях, которые находятся в Египте. Они скрывали под своими нарядами форму черепа, и ноги у них были своеобразные, не похожие на человеческие. Следует сказать, что Эхнатон был представителем жрецов и технократов, которые захватили власть в Египте, и начали готовить жрецов для того, чтобы продвигаться дальше, на север, и захватывать новые территории. В Тайной книге Иоанна, которая хранится в Ватиканской библиотеке, Иисус повествует о иерархии технократических миров. Об этом мы расскажем в следующих наших выпусках. У жителей технократических миров отсутствует понятие совести. У них есть сила, и сила правит миром в их мирах. Силой они управляют своими подданными через ложь, обман и другие. Свойства, которые были неведомы славянским народам, населяющим землю. И только арийцы знали о лжи и обмане присущим технократическим цивилизациям и пять лет сдерживали их движение в Европу и на север. Около трех тысяч лет назад Моисей вывел свой народ из Египта и 40 лет водил их по пустыне. Для чего он это делал со своим братом Аароном? Для того, чтобы подготовить жрецов для захвата Трои. В это время они ждали, когда греки и троянцы повоюют между собой и доставляли и тему другим продовольствия и оружия. Когда Троя пала, то Иисус Новин со своим войском зашел в Трою, уничтожил все население, кроме девственниц. А девственниц они забрали себе для того, чтобы продолжить свои роды. Иисус Новин – это военачальник, который шел вместе с Моисеем. И не путайте его с Иисусом, который принес любовь падшим народам Ближнего Востока. Около 3200 лет назад был уничтожен Русалим, священный город русов. Ныне мы его узнаем под названием Иерусалим, где присутствует представители всех трех основных религий русалим был построен около шести тысяч лет назад и был хранилищем древней мудрости русов его уничтожили как впрочем и многие библиотеки которые уничтожали в том числе александрийская ивана грозного и многие другие до сей поры мы не имеем доступа и историки не имеют доступа ни в одно из хранилищ ватикана Ленинской библиотеки и, впрочем, других библиотек мира. Около двух с половиной тысяч лет назад наступает самое тяжкое время для людей, населяющих нашу землю. Наступает последний период Ночи Сварога. Это период лжи и обмана, закабаления душ, душегубства и захват земли жрецами Сета. 2020 лет назад мы знаем известное событие. Христос пришел к народам, которому он принес любовь. Что произошло? Жрецы Синедриона распяли Христа. То есть они не приняли любовь, которую он им принес. Кто такой был Иисус Христос? Многие задаются вопросом. В Библии написано, что он был галилеянин. И что его родила непорочным зачатием Мария. Мы из нашего наследия знаем, что Христос пришел из мира праве, из мира богов и принес любовь людям духовно падшим. Начиная со времени Христа, жрецы Сета начали захватывать Малую Азию, Византийскую империю и Римскую империю. В середине VI века от Рождества Христова был образован Хазарский Каганат который располагался в низовьях реки Дона и Волги. И этот хазарский каганат был паразитарным государством, грабящим торговые пути на путях из Варяг в Грики. Рекомендую всем почитать книгу Сергея Алексеева «Аз Бога ведаю», где про этот период очень хорошо написано, про хазарский каганат, его философию, идеологию и правила жизни около тысячи лет назад князь святослав разрушает первый хазарский каганат около тысячи лет назад умирает сын святослава владимир который был сыном малуши которая была поставлена к святославу жрецами сета как известно повести временных лет описывают введение христианства в киевской руси князем владимиром тот период времени, о котором мы сейчас будем говорить, тысячу лет, более известен и описан во многих источниках. Поэтому оставляйте свои комментарии, делитесь своими мнениями. Будем обсуждать темы вместе. Около тысячи лет назад образовалась страна под названием Великая Тартария. А конкретно она была создана на основании Великой Рассении. Что послужило переименованием Рассении в Тартарию? Это то, что западные славяне стали следовать законам католической церкви. Так появились татары или тартары, населяющие великую страну Гран-Тартария. Около 830 лет назад Ярослав Всеволодович вел активные торговые связи с Тартарией и обратился к ордынскому войску, которое было на территории Тартарии, дабы оно защитило восточных славян, от западных славян, и тогда это войско установило свой порядок, то есть Орднунг, Орда, войско славянское, управляло всей территорией Гран-Тартарии вплоть до Европы, до Западной Европы, и мы это знаем сегодня как период двоеверия или спокойных лет до прихода к власти Романовых. В это время центром управления славянских государств было Владимир-Суздальское княжество, и центр управления находился в городе Владимире. 408 лет назад приходят к власти клан Романовых. С того времени начинается самое тяжкое время для территории Руси. Синедрион составил план захвата территории всего мира, и мы их знаем сегодня как протоколы сионских мудрецов, кстати, опубликованных 1903 году нилусом и широко обсуждаемых в российском английском американском обществах синедрион напомню это жрецы сета или сатанаила 320 лет назад петр первый ввел новое летоисчисление то есть он отрезал наше наследие и вел грегорианский календарь и с петровского времени мы считаем от Рождества Христова. Но в славянских родах и общинах до сей поры летоисчисления считается от сотворения мира в Звездном Храме. Сегодня 7528 лето. Что сделал Петр Первый, который, как мы знаем, был не настоящий Петр Первый? Кстати, кому интересно, друзья мои, можете посетить Амстердам и посетить музей родителей Петра Первого, где вы найдете удивительные вещи, говорящие о том, что Петр Первый, правящий на Руси, был голландцем. Что сделал Петр Первый? Петр Первый, как известно, прорубил окно в Европу. Но не прорубил окно в Европу, чтобы мы пользовались их технологиями. Он прорубил окно, через которое хлынула грязь и мразь на территорию, нашей Родины. Ввел балы, пьянство, курение, отрезал бороды бояринам. А мы знаем, что борода – это богатство рода. Он порушил все родовые связи, начал рушить. И с того времени начинается самое тяжелое время для наших предков. Около 280 лет назад на царствование вошла царевна Анна, которая что сделала? Она взяла в долг у еврея Липмана прибалтийского. И за это наградила его должностью главного ювелира или главным премьер-министром, по сути, управляющим всем судным капиталом, всем производством табака, курения и винопроизводства. Об этом пишет Александр Солженицын в своей книге «200 лет вместе». В 1917 году большевики захватили власть в России. Это был... Захват власти жрецами Сета и установление второго каганата на территории Российской империи. Или далее она называлась Советский Союз. В 1937 году второй каганат Сталин разрушает. И тем не менее в 1941 году жрецы Сета сталкивают два социалистических государства между собой в войне, которую унесла многие десятки миллионов жизней. Следует подчеркнуть, что сегодня и сто лет назад жрецы сета выглядят совершенно иначе. Это банкиры, Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры, а также Троцкий, которого прислали в Россию сделать революцию и которого Сталин наказал и разрушил второй Каганат. Эту информацию дает Эдуард Ходос, равен города Харьков Напомню, что во времена Сталина было создано мощнейшее государство, которое управляло 1 шестой сушей. И за это время, за небольшие 10-15 лет, представляете себе, создано было что? Атомная промышленность, ракеты полетели в космос. И в хрущевское время эта цивилизация наша советская была разрушена, построенная Сталиным. И к 1991 году те представители жрецов Сета входят во власть. И на территории, населяющей нашу страну, Украина, Россия, устанавливается третий каганат. Рубеж 2012 год. Закончился календарь мая. И все ждали конца света. А по преданиям славянским, это начало света, закончилась ночь сварога. Наступает светлое время суток, рассвет идет. Но это очень тяжелое время, в которое люди будут очень сильно страдать. От чего? От того, что в это время будет идти поток света, выбивающий из нас всю грязь, которую нас заложили. 2012 года наступает эпоха волка по славянским преданиям. Эпоха Волка – это эпоха очищения, когда невероятные события будут происходить. И мы их сегодня воочию наблюдаем. То, что нами управляет ныне, вводит пандемию, вводит эпидемию, людей закрывают без их согласия в домах. Мы это сегодня наблюдаем. Система управления технократами нашей Землей заканчивается. И мы ждем рассвета, рассвета для светлых душ и тьмы для темных душ. В традиции жрецов Сета существует поверие, что они завоюют мир. Они его завоевали, это факт. И следует сказать, что и в Библии, и в Торе нет ни слова, ни правды. И жрецы Сета служат учителями нам, наших душ, потому что они показывают нам, как нам нужно распознавать добро и зло. Технократы будут покидать землю нашу 144 лета, а по пророчествам Ророка к 2050 году Центр управления цивилизацией нашей мировой переместится в город Красноярск. И к 2156 году от Рождества Христова совесть будет править миром, и мы будем жить в гармонии. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. С вами был Вичезар и Вести Валкон.